Где знакомиться с мужчинами? Ну, там, где они пребывают в больших количествах, да, и желательно, чтобы это были как бы, тематические мужчины определенного типажа. Да, то есть я рекомендую знакомиться на всяких образовательных семинарах. Да, то есть уже понятно, что человек с интеллектом. Уже хорошо, уже не, не дурачок. Да. Дальше, ну, танцы – на танцы, не дискотеки, дискотеки, дискотеки против. То есть на дискотеке, если вы идете на дискотеку, вас хотят только трахнуть, вот, запомните это, ну это исключение есть, но в основном дискотеку идут за быстрым сексом. Никто не идет узнать вашу личность и вашу душу, вы раскрыли ему в темноте по такую музыку, ты тыц, тыц тыц где не чакры только прыгают там, да. Там же все способствует только одному, как бы вот, бухнуть, снять границы, музыка такая долб, долбильная, да, имитация полуакта, вот, ну и такие вот женщины, мужчины, там, на один-два раза, да. то есть на дискотеках я не рекомендую знакомиться, это низкий КПД, то есть качество низкое, там, мужчин, вот. количество может быть большое, но качество низкое спорт если вы каким-то спортом занимаетесь там не знаю там плавание конечно да лучше там не показывать себя да быстренько забежали в душу и все вот тренажерный зал там если вы там ходите да конечно там какие специфически но там тоже можно познакомиться по крайней мере он здоров скорее всего вот если не перекололся там всякими препаратами, стероидами, да, то есть вот э, вероятность mm -hmm. высока, что, ну, человек хотя бы здоровый образ жизни ведет, да. э, Дальше, э, ну, вот, э, единоборство, да, можно сходить на какую-нибудь, записаться в какую-нибудь школу, там, тайского бокса, посмотреть, можно с кем то познакомиться тоже. Вот. заодно и, скорее всего, это мужчина будет сильный, вот, тоже вариант, почему нет. Работа, ну, на работе тоже можно знакомиться. вполне себе нормальное место. Ну, вот. Конечно, желательно, чтобы вы работали не в одном кабинете. Да? Ну, да. Дальше, общественные места, ну вот всякие там выставки, музеи, кино, то есть, ну вполне себе можно сходить на какую-то выставку картин. Вот.